Представьте, что у вас появилась возможность подкачаться и просушиться к лету за один месяц. Ну, друзья, всем привет! Уверен, что каждый из вас, кто прямо сейчас смотрит этот ролик, хотя бы раз слышал о спортивном питании. Кто-то, возможно, употреблял протеин, кто-то покупал креатин для того, чтобы набрать силовых, для того, чтобы стать гораздо выносливее. Кто-то, может быть, пил разжигатель, чтобы прошиться к лету, или просто купил витамино минеральный комплекс. Те, кто на меня подписан, уже знают, что порой в мою сумасшедшую голову приходят самые безумные идеи. А те, кто не подписан, сейчас самое время это сделать. Жми вот на эту красную кнопочку и также не забывай про колокольчик, потому что на этом канале, на своем же примере, я показываю, как я поднимаюсь, по фитнес-индустрии, да и по жизни в целом. Делюсь какими-то интересными вещами в своей жизни и, в принципе, стараюсь делать годные качественные ролики. Так что сегодня не исключение. Знаете, когда вы покупаете спортпит в магазине, скорее всего, вы ожидаете получить ощутимый эффект. Например, покупая протеин, набрать 5 килограмм за месяц. Покупая креатин, пожать заветную сотку. А купив глютамин, скорее всего, вы вообще надеетесь не знать, что такое катаболизм. Но теперь внимание. А что если скомбинировать весь спортпит вместе? При первой мысли ты становишься человеком, для которого набрать массу или похудеть вообще не проблема. Но так ли это на самом деле? Прямо сейчас передо мной на столе лежат различные пакетики. Большие, маленькие, различные баночки, коробочки, таблетницы, порошки. Чего здесь только нет. Дамы и господа. Прямо сейчас мы создадим поистине ядерную формулу из спортивного питания. Честно сказать, эта идея мне пришла, наверное, еще года полтора назад, когда у меня только-только начинался развиваться YouTube-канал. И, конечно, я не мог дать такому событию должное освещение. Но сейчас я могу поделиться всем этим экспериментом с вами. Именно поэтому, надеюсь на вашу поддержку, оцените, пожалуйста, ролик, для того, чтобы он начал быстрее продвигаться. Потому что все будет две части, ибо спортпита реально много. И чтобы не затягивать, я решил это все дело разделить, чтобы ролики были короткие. В моем случае этот эксперимент я поражен не для того, чтобы как можно больше набрать мышечной массы, или как можно быстрее похудеть к лету. Ибо до лета осталось... Сколько? 12 дней, по-моему? Сегодня 19 число. Нет, те, кто не в первый раз на моем канале, знают, что у меня проблемы с плечом, со спиной, в принципе, есть травмы, от которых я как можно быстрее хочу избавиться, вернуться к своим рабочим весам и устанавливать новые рекорды. Именно поэтому организм нуждается в какой-то экстра поддержке. И так что все по порядочку, берем отдельный каждый пакетик, каждую баночку, каждый порошок, рассказываю, что зачем. И да, ребят, если мы пьем что-то по отдельности, это дает один эффект. Но если мы все это дело комбинируем, то, конечно, мы получаем что-то экстра, поехали и как я уже сказал до лета осталось всего лишь около двух недель и конечно не все успели набрать нужную форму именно поэтому я могу вам порекомендовать телеграм-канал в котором свыше 20 тысяч участников там вас научат правильному питанию, помогут просушиться или же качественно брать поэтому ссылка на телеграм-канал будет в описании переходите и меняйте свое тело а теперь давайте по порядку разберем каждый ингредиент который здесь находится для создания волшебной формулы будет ли это лучше чем фармакология кто знает, кто знает, это первый, первый претендент, это вот такой здоровенный, уже почти полупустой мешок, это протеин. Сывороточный протеин, тут было 5 килограмм. и на самом деле я его поставил сюда, наверное, больше всего для вида, потому что мешки довольно красивые и круто выглядят, да, на камеру. А я не уверен, что протеин поможет вам набрать 5 килограмм сухой мышечной массы, но как минимум дефицит белка поможет восполнить это вот прям 100%. Пью ли я протеин сейчас? Очень редко, очень-очень редко, потому что стараюсь питаться правильно, качественно и исполнять белок из каких-то, ну, из обычной еды, скажем так. И, кстати, по каждому ингредиенту я буду говорить, как его лучше пить, на мой взгляд, для того, чтобы видео было максимально полезным. Так вот, протеин, на мой, опять же, взгляд, лучше всего пить одну порцию, где-то грамм 20-30 белка до тренировки за час и где-то спустя 20 минут после тренировки. Это нужно для того, чтобы в вашей кореи постоянно была концентрация аминокислот, то есть, чтобы вы потренировались и сразу организм начинал восстанавливаться, как можно быстрее. Следующий красивый пакетик, он уже поменьше, здесь 500 грамм. Это CreaPure Креатин. Я думаю, что, наверное, каждый уже наслышан об этом чудодейственном пирожке, который способен растить вашу и силу, и мышечную массу, и выносливость. И ведь реально, казалось бы, когда с помощью всего лишь обычного креатина люди набирали плюс 10 килограмм к жиму лежа всего лишь за неделю. Также ходит легенда, что креатин помогает опосредованно, то есть он влияет на Тестостерон помогает его повысить на ваш гормон роста, особенно если вы его пьете на ночь. Не знаю, насколько это правда, но тут такие легенды ходят, и мне на самом деле хочется в это верить. Он позволяет лучше восстанавливаться после тренировок, делает нас более наполненными. Конечно, еще куча-куча-куча разных положительных эффектов, которые где-то под сомнениями, где-то уже проверены, но которые может дать вот этот вот красавчик. Можете посчитать их уже более подробно, где-то в статьях в интернете написано, но суть в том, что это, на мой взгляд, одна из самых лучших спортивных добавок, которая 100% занимает место в нашей чудодейственной формуле. Также есть две основные схемы приема креатина с загрузкой и без загрузкой. И лично мне загрузка нравится больше, потому что эффекты желательно наступают гораздо быстрее. Без загрузки тоже можно, тоже уже доказано, что работает, но чуть подольше, там на неделю две, наверное, где-то так. Так вот, загрузка я, получается, принимаю где-то 20-25 грамм в день, делю по 5 грамм на порцию в течение 6 дней и дальше каждый день Примерно в течение 20-30 дней по 5-10 грамм креатина в сутки. Принимать его желательно с транспортом веществ, такие сладкими какими-то углеводами для того, чтобы повысить инсулин, потому что инсулин как раз-таки выступает транспортом, таким транспортом гормонов для креатина. Также креатина очень хорошо усваивается с аминокислотами, BCAA, сатрулин, глютамин вот такая тема. На ночь, если пьете, например, можно выпить с глютамином. Следующий пакетик, он самый, L-глютамин, тоже 500 грамм. На самом деле, в совокупности с креатином, как написано, по крайней мере, во многих источниках, они дают лучший эффект, то есть друг другу как-то усиливают, помогают. И глютамин, как я уже сказал ранее, выступает транспортным веществом для креатина. Глютамин является незаменимой аминокислотой в нашем организме. И что этот порошок может дать? Во-первых, это сильно прокачивает ваш иммунитет. То есть вы становитесь менее восприимчивым к болезням, меньше болеете, меньше подхватываете какую-то заразку. И, конечно, быстрее вылечиваетесь, если вы уже заболели. Также это, конечно, влияет на ваше восстановление, вы лучше восстанавливаетесь, меньше болят мышцы. И если принимать глютамин на ночь, на голодный желудок, особенно вместе с креатином, вместе с турлималатом, то повышается гормон роста, что, соответственно, круто влияет также на ваше восстановление после травм. Именно ну, поэтому я вот как раз таки сейчас все это пью. И, в принципе, на ваш прогресс в целом. Лично я пью глютамин где-то 3 раза в сутки по 4-5 грамм. Первый раз вместе с креатином 5 грамм того, 5 грамм того, для того, чтобы они друг другу помогали усилять. Второй раз после тренировки, как правило, тоже глютамин вместе с креатином. И третий раз уже на ночь. Либо просто глютамин, либо глютамин с малатом. И да, следующая добавка встречайте: цитрулин малат. Эта аминокислота тоже тащит наше восстановление, помогает пожать больше, присесть ниже, потянуть в большей амплитуде. Ну, в общем, вы поняли. И вот один эффект от малата, которого 100% может зацепить. Это жесткий пам не любит жесткий памп, кто не любит быть на пампе, но делаю я это не для того, чтобы сфоткаться в зеркало там, да, или что-то в таком стиле, нет, делаю это для того, чтобы опять-таки улучшить мое восстановление и вылечить грыжу быстрее, потому что что такое памп? Это кровенаполнение, расширение сосудов и, конечно, лучшее питание не только наших мышц, но и позвоночника, что как раз-таки для меня очень важно, потому что комплексы для спины я все так же выполняю примерно 5-6 раз в день, делаю гиперэкстензии. В общем, комплексы, которые я делаю для лечения грыжи и восстановления позвоночника, можете посмотреть вот здесь. Также сатурлина малат помогает усилить секрецию гормона роста и, конечно, усиливает и глютамин, и креатин. То есть, по сути, принимая вместе вот эти вот три добавки, вы получаете гораздо больший эффект, чем какая-то одна по отдельности. Цитрулин я пью также два раза в день. Первый раз перед тренировкой где-то минут за 30, и второй раз вместе с глютамином для того, чтобы повысить экрессу гормона роста прямо перед сном. То есть, получается, с помощью этой добавки, с помощью цитрулина за счет крови наполнения мой организм будет лучше питаться вообще полностью всем, чем, допустим, я закидывался до креатин, там глютамин, витамины и все остальное и то, чем буду питаться после. И последняя, пятая добавка для сегодняшней первой части видео – это мумиё. Возможно, для кого-то она станет неожиданной, кто-то, возможно, вообще первый раз про нее слышит. Давайте откроем вот такую коробочку. Здесь у нас капсула, она также продается в таблетках, в капсулах, но ну, в общем, как сможешь найти, в любой различной форме. Вот эта штука помогла мне восстановить свою травму плеча, когда ничего вообще не помогало года три назад. Мне как-то посоветовал просто тренер-зал, я подошел и спросил, слушай, не подскажешь, что может вообще помочь вот при такой-такой такой проблеме. Он говорит, купил аптеку МИО, оно стоит недорого и 100% поможет. Я купил, попробовал, пропил, и чудо, реально помогло. Чудотворный бальзам. По-моему, кровь горы, как только его не называют. И это довольно черное такое, немного вонючее вещество. Возможно, неприятный на вкус, если его пить без капсул. Я его также пил в таблетках. Ну да, на самом деле лучше в капсулах. Но главное не разводить его в воде. Оно немного липковатое, возможно покажется неприятным, но на самом деле его применяют прям очень много где. Даже против лечения прыщей, проблем каких-то с кожей и так далее. То есть оно действует как противовоспалительное и общее укрепляющее средство. И что самое главное, у меня хорошо влияет на иммунную систему и на все обменные процессы организма человека. То есть это лучшее восстановление, как следствие лучшее восстановление после травм, лучшее лечение в принципе организма, и, конечно, лучший рост, лучшее похудение и, в принципе, лучшее самочувствие. О, чуть не забыл, у меня я пью три раза в день во время еды. Три таких вот капсулы, тут получается по 0,2 грамма. И стоп, да, я хотел разделить этот ролик на две части и даже закончил снимать, но потом подумал, а зачем, кому зачем разделять на две части, если можно сразу в одном видео все рассказать, я думаю, так будет гораздо полезней, информативней. Поехали, тогда чтобы уж точно не затягивать, вот эта вот черная такая, черно-красненькая баночка Animal Flex, я думаю многие слышали о компании Animal, есть Animal Pack, просто здоровенные конские витамины с лошадиными действительно дозировками. И Animal Flex небольшое исключение, компания Universal. Открываем пакетик, и здесь мы видим просто, на первый взгляд, гигантское количество вот всяких там капсул, таблеточек. Здесь их 8 штук. Две капсулы, получается, с каким-то порошком. Раз, два, три, четыре. Четыре капсулы хендер-протекторов. Одна капсула – это витаминка, точнее, таблетка. И одна такая вот коричневая жесткая капсула, которая красит все остальные капсулы. Это льняное масло и какие-то, еще там, по-моему, что-то комплекс какой-то жирами. Зачем я это пью? Что это такое? Animal Flex это комплекс хандропротектор для того, чтобы полностью регенерировать ваши суставы, хрящи, костно-связочный аппарат. То есть в составе у нас просто гигантский состав, по сути, пока я кратко, хондроэтин, глюкозамин, МСМ. И все это в количестве 3000 мг. Что вы понимали, 3000 мг это реально много, ну достаточно как бы, да. А, здесь не указано сколько чего конкретно, потому что это запатентованная формула, она действительно круто работает. Действует как противовоспалительная. И по-хорошему хондропротектор нужно принимать где-то... Полгода, как правило, да? Ну хотя бы, хотя бы вот две таких баночки Вообще, наверное, не совсем с того начал Комплекс делится на три части Первая часть это construction, то есть строительный комплекс для наших суставов Вторая часть это смазочный комплекс и третье, это поддерживающие, то есть какие-то противовоспалительные, и вот все в таком стиле. Получается, по строительным, я уже сказал, это хондроэтин, глюкозамин и МСМ. По смазочным компонентам у нас идет уже 1000 мг, также не указано, что в какой пропорции, потому что это запатентовано. Здесь у нас льняное масло, гиалуроновая кислота и еще какие-то экстракты, смеси, в общем, ну, много чего. 1000 мг. Крутая штука, кстати, гиалуроновая кислота сама по себе довольно полезна, да, как многие считаются. Ну, окей, довольно спорная, но вот в совокупности в этом комплексе она есть, и это очень круто. И третье, это саппорт комплекс, то есть поддерживающий. Здесь всякие экстракты, экстракты имбиря, как раз-таки вот эти вот капсулки такие небольшие. Сейчас, не знаю, будет видно, на камеру желтенькие, такие вот порошочки. Там много-много чего тоже намешано. И в совокупности этот комплекс я пью для того, чтобы, опять же, восстановить все свои проблемы с позвоночником, восстановить свои хрящевые какие-то ткани, да, суставы. И, конечно, залечить плечо, потому что с плечом непонятно вообще, что было. Но, ребята, прошло 3 недели почти, может быть, там 2,5, ну окей, допустим, 3 недели. И я снова могу сжать, я снова могу отжиматься. Вчера я пожал наконец-таки больше 100 килограмм, наконец это просто... Жесткая радость для меня. То есть, скоро я уже вернусь к рабочим весам в жиме лежа. И во многом благодаря, я уверен, вот этому комплексу. И также следующему. Это Essential Omega-3. Да, я специально люблю их так трясти, потому что они немного слипаются. Капсулы Омега 3 жирные кислоты. Также от MyProtein. MyVitamins, MyProtein. Здесь у нас получается вот такой вот упаковочке 250 softgels. Капсул. Да, 250 капсул. На одну капсулу получается идет 300 миллиграмм омега-3, из которых 180 миллиграмм идет EPA и 120 миллиграмм DHA. Я думаю, не стоит подробно рассказывать, насколько жестко решает омега-3 в нашем организме, которого почти все, наверное, не хватает, за исключением тех, кто ест постоянно какую-то морскую рыбу, жирную рыбу, в которой есть омега-3. И, конечно, вот это все пью я в комплексе, потому что одно также помогает другому, и вот это все помогает еще и вот этому. Поэтому, как я и сказал, все это друг друга усиливает, и поэтому получается вот этот чудодейственно какой-то космический эффект. Также забыл сказать, что Animal Flex я пью по одному пакетику, в течение еды, если его пить до еды То есть теория, что он будет лучше Влиять, допустим, на голодный Желудок, но на самом деле я пробовал его Пить на голодный желудок и вот те, кто Также будет пробовать, может возникнуть тяжелого По крайней мере у меня такая фигня случается Именно поэтому я его пью вместе с едой Дальше еще одна белая баночка Это тоже цитрулин молот, забыл про нее Сказать, когда рассказывал про пакетик На самом деле они вроде как не должны ничем отличаться Единственное, что это от MyProtein А вот это вот от генетика Почему так получилось? Потому что вот это вот цитрулин я заказывал очень давно, у меня лежал И наконец-таки я его начал пить А вот этот цитрулин я заказал недавно, чтобы с мой как бы долго не ждать Решил попробовать также еще и генетику вообще проверить в чем разница, отличие. И на самом деле вроде что тот одинаково работает, что этот одинаково работает Разницы вроде бы как нет Следующее это уже давайте переходим к таблеточкам У нас есть вот такой вот блистер, есть вот такой вот блистер и на самом деле это довольно схожая тема Здесь оранжевые такие вот э, таблеточки по 500 мг Это калия -ратат. Соединение калия, которое лучше усваивается в нашем организме Именно калия воспринимается в нашем довольно хорошо усваивается Принимаю я его примерно по две таблетки То есть 1 грамм калия утром за час до, получается, еды Дальше две э, вот таких вот Здесь у нас калий плюс магний соединение, это уже во время еды, где-то после обеда. Либо во время еды, либо после еды. И также вечером перед ужином, после тренировки, еще одну такую табличку калий 500 мегамм. То есть все, получается 1000 полтора грамма. А здесь дозировка у нас получается сколько... По-моему, 300 с чем-то, 316 миллиграмм калия Ну, в общем, в день выходит порядка 2 с чем-то граммов калия Это нужно для того, чтобы нормализовать свой натриево-калевый баланс в организме Помочь своей сердечно-сосудистой системе Почему, допустим, я не пью только калий-артат, а также и калий-магний Для сердца, для сердечно-сосудистой системы Почему так много? Потому что у меня довольно вот этот вот обмен весь нарушен. Также я кушаю морскую соль для того, чтобы восполнить йод. Йода, кстати, вот здесь вот отдельно нет. Именно поэтому, чтобы вот пропорцию соблюдать, чтобы натрий соответствовал калию, там, по-моему, пропорция должна быть 1,4 или что-то в таком стиле, то пью вот именно в таких дозировках. Также это помогает лучше на наполненности и, как следствие, лучше мышечному отклику и восстановлению, потому что вода у нас задерживается не под кожей за счет того, что у нас слишком много натрия, а за счет того, что как раз таки мы пьем калий, вода задерживается преимущественно в мышечных клетках. Как раз таки вот это вот натриево-калиевый насос. Окей, идем дальше. Вот такой вот зелено-белый, зелено-белая коробочка. Это аспаркам, тоже калий и магний. Его я сейчас почти уже не пью, там, по-моему, даже ничего не осталось. Да, Скорее всего, я это поставил просто для вида. А, его раньше пил вместо вот этого, это, кстати, называется панаспар Просто у вас парками чуть другая форма калия и магний и поменьше дозировки Соответственно, здесь просто меньше таблеток, чуть другая форма, но по сути эффект один и тот же И последнее, но совершенно не последнее по важности, это комплекс витаминов, также от MyProtein. Просто я заказал большой посылочкой, к сожалению, я еще пока что с ними не работаю Также промокод вам дать не могу, но все это... В процессе, как вы понимаете. Комплекс называется Альфа Мэн, здесь просто здоровенно-агроменский состав, куча-куча витаминов, достаточно неплохие дозировки, конечно, не как Opti-Мэн от Opti Nutrition, но тоже вполне себе такие приличные. Я пил по три таблетки таких, здесь написано, что нужно пить по две в день, то есть одну примерно утром, одну вечером во время еды, желательно также вместе с Animal Pack, вместе с Omega-3 пить, потому что они друг другу помогают. Поэтому дозировку смотрите сами конечно я не рекомендую превышать вот эти вот все рекомендованные дозы лучше пить так как написано на банке, так как вам советует ваш лечащий врач если такой есть ну и все на этом видео подходит к концу большое вам спасибо за просмотр получилось вот такие экстренные две части в одном видео также не забывайте оценить видео пишите в комментариях как вообще вам такой большой наборчик пробовали когда-нибудь такой пить и этот набор я буду получается пить в течение одного месяца Целый месяц я попробую попить все вместе и опять же повторюсь, цель от этого всего улучшить э, мою восстановительную способность для того, чтобы залечить все травмы максимально быстро, чтобы организм ни в чем не нуждался. Также, даже несмотря на мои травмы, несмотря на ограничения в тренировках, улучшить форму. И, конечно, это все мне 100% помогает. Так что, ребята, увидимся через месяц, посмотрим, какие будут результаты всего этого многообразия, подведем итоги. Но первые появления уже есть. Опять же, плечо практически прошло, могу жать, могу отжиматься, это очень круто. Так что, всем спасибо за просмотр, до встречи!